Риэлтором я работаю очень давно, если считать по годам, наверное, лет 15, и уже, наверное, даже не вижу себя не риэлтором. Раньше я работала инспектором по делам несовершеннолетних в милиции. Вы знаете, устраивала, наверное, все, но все-таки система, она достаточно жесткая, и, наверное, я... Может быть, и продолжила бы там работать, но так сложились семейные обстоятельства, что я из одной области, Саримбургской, переехала сюда, в Самару. Я хотела жить в большом городе, быть не хуже других, понимать, что э, я могу и чего-то стою. И еще, конечно, мне всегда хотелось уделять время себе. Свой график я выстраиваю сама, и я сама хозяйка своему времени. Могу планировать работу, могу планировать встречу, опять же, в удобное для людей время, потому что, как правило, просмотры квартир, например, происходят вечером, то есть тогда, когда офисные да, работники заканчивают работать, наша работа только начинается. Сейчас мы подъехали к дому, и мы пойдем показывать квартиру.